Глазам я верю, не верю, верю, не верю, верю, не верю я сейчас Снеговичок из метели, да из метели, медленно вышел он на нас А это кто это? Снеговичок Не слышу, кто это? Снеговичок Постойте, кто это? Снеговичок да в это сложно поверить, Что же нам делать? Может быть, просто бежать. А если взять и остаться, Не забояться и для начала сказать, А это кто это, снеговичок? Не слышу, кто это, снеговичок. Постойте, кто это, снеговичок? Кто это? Снеговичок Такой ты белый-прибелый Белый-прибелый Белый-прибелый снеговичок Вот только нос из морковки Ручки-веревки И чуть примятый бачок. А это кто это? Снеговичок Не слышу кто это? Снеговичок Постойте кто Снеговичок. О боже, кто это снеговичок? А это кто это снеговичок? Не слышу, кто это снеговичок. Постойте, кто это снеговичок? О боже, кто это снеговичок?